Всем привет, дорогие друзья, гости, подписчики канала. Я рад приветствовать вас на своем новом ролике. Сегодня я бы хотел поделиться с вами отличной новостью. На моем канале полторы тысячи часов просмотра. Я уверен, что мы с вами и дальше сможем набрать больше 4 тысячи, что мы придем к цели. Просьба поддерживать просмотрами, часами просмотров. Ссылка, кто хочет это сделать. А я знаю, многие это делают. И огромная благодарность вам за это. Кто еще захочет, пожалуйста, поставьте мои плейлисты. Вместе с вами мы достигнем монетизации. Как видите, уже вот 1499 часов. Уверен, что скоро здесь появится галочка. Наша цель это набрать до 10 января 4000 часов. И 10 января, когда снимут страйк, вот он страйк, то мы уже к тому времени подключим монетизацию и будем проводить монетизированные стримы. Спасибо также всем донатерам, кто меня поддерживает на новый компьютер. Сейчас загрузится вот он страйк, нарушение. Оно снимется 10 января. И надеюсь, что мы с вами подключим монетизацию. Спасибо, друзья, еще раз всем донатерам всем, кто поддерживает часами просмотра. Еще раз повторюсь, что ссылка на плейлист в описании. Всем спасибо за понимание. Оцените этот ролик лайк-дизлайком. Кто как хочет, всем удачи и всем пока.